И если вам будет необходимо, после проведения вебинара вместе с записью мы, с, мы можем с организатором выслать, выслать вам такой, знаете, интеллект-карту «Этапы разработки многосерийной ролевой игры». Как приблизить игровые ситуации к реальным, чтобы решать задачи курса? И как методический потенциал игры по-разному использовать на разных этапах курса? И, соответственно, я покажу разные примеры ролевых игр. Uh -huh. а, да, спасибо за ваши ответы. Uh -huh. Вижу, что вы используете, например, платформы Kahoot, Quizzes, Classcraft, на которых, соответственно, нужно создавать самостоятельно или можно брать готовые. Uh -huh. Спасибо. Итак, что же такое многосерийная ролевая игра, история или квест? И почему такая картинка? В первую очередь, потому что как минимум три разных формата объединяются в одном. Во-первых, это игра, значит, там в ней должны быть определенные признаки игры. Там должна быть история и сериал, принцип сериала, то есть разбиение на разные этапы. Давайте немножечко так посмотрим обобщенно. Мы говорим, когда про, про, про игры встроенные в курс, про геймификацию или же все-таки про игровое обучение, обучение основано на играх. В чем различие? Различие на самом деле принципиальное. Геймификация используется, когда... Ситуация не игровая, но в нее вводятся игровые элементы, вознаграждения, обычно это внешние награды, очки. Собрали столько-то крышечек, перешли на следующий уровень или получили приз. Очень часто используется в маркетинге. То есть оценка и награды, они приходят в, извне, они не являются частью деятельности, частью процесса деятельности. Если мы говорим про игропедагогику или игровое обучение, game-based learning, то обучает сама игра. Она должна изначально конструироваться таким образом, чтобы, участвуя в игре, игроки либо отрабатывали какие-то действия и при этом достигали игровой цели. То есть все содержание, которое учебное из курса, оно должно быть модифицировано под формат игры. И сама игра ведет нас уже к цели курса или модуля, Давайте рассмотрим два очень распространенных определения игры. Одно из них дано нашим российским, очень известным игропрактикам Андреем Комиссаровым. На зеленом стикере мы видим, что он выделяет следующие важные компоненты игры. Это обязательно свободный выбор. Есть пространство, где человек делает свободный выбор. Игроки взаимодействуют. И все участники обязательно должны принять и правила, и условности игры, ограничения этого игрового пространства. Они делают это осознанно и с удовольствием. И я сегодня еще не раз вернусь к критериям игры, потому что очень важно их не упускать из вида, когда мы ä, говорим о, о ролевых играх. Ролевая игра – это тоже игра. И второе определение, оно более короткое, но на самом деле в английской версии оно чуть более расширенное. Сид Мейер, также известная фигура в игра игропрактике западной, говорил о том, что игра – это серия ну, в русском варианте интересных решений. У него, скорее, речь идет про «informed choices», то есть те выборы, решения, которые мы делаем, они основаны на информации о том, что мы знаем о входящих, при входящих условиях игры, ситуации и нашей игровой задачи. И выполняя эти действия, принимая решения, мы продвигаем вперед эту игру. Возможно, переходим на следующий уровень и так далее. Итак, что же такое многосерийная учебная ролевая игра? Как, как это понимаю я? В данном случае это э, мои уже определения, потому что, э, ну, честно говоря, изучая, вот, что происходит вокруг, я вижу похожие форматы, но они несколько отличаются. Поэтому сейчас мое авторское определение. Во-первых, это история. И эта история обязательно должна быть интегрирована, вплетена в тот учебный курс, который вы преподаете, вот как, например, автор курса и автор игры. Я преподаю английский язык, и, соответственно, я обучаю коллег создавать ролевые игры. В первую очередь ко мне, конечно, приходят преподаватели, которые ведут языковые дисциплины. Это иностранные языки, русский как иностранный, русский язык ну, как родной язык. Или очень легко ролевые игры можно представить на материале гуманитарных предметов, литература, история, даже география, предметов, связанных с навыками общения, деловое общение. Но точно так же мы придумывали игру для экономистов, вот сейчас для юристов. И надеюсь, что если вы не преподаете гуманитарные дисциплины, то, прослушав сегодняшний вебинар, я надеюсь, что у вас появятся идеи о том, как материал вашего курса также возможно переформатировать под многосерийную ролевую игру. Уважаемые коллеги, пожалуйста, в чате напишите, если вы не ведете гуманитарную дисциплину. Что вы преподаете, если это не гуманитарный цикл? Возможно, мы подумаем, какие примеры можно привести из других областей. Пока не вижу ваших ответов, но вероятно, у нас все гуманитарии. Ага, РКИ русский язык, бизнес софт, корпоративное обучение, информатика, методист. Интернет-маркетинг, карьерный консультант, туризм, ветеринария, управление. Много преподавателей языков. Технология. Отлично. Корпоративное обучение. Логопедия. Спасибо большое. Вы знаете, очень хотелось бы, я постараюсь сегодня уложиться так со своей информацией, чтобы у нас осталось время на обсуждение в конце. И вот сейчас просто подумайте об этом, слушая. Если какие-то идеи возникают, Интересные истории, которые вы могли бы потом переформатировать и встроить в свой курс, записывайте их. Может быть, мы с вами обсудим, или, по крайней мере, вам будет о чем подумать потом. Спасибо. Сейчас на слайде вы видите одну из картинок, которая относится к одной из моих больших ролевых игр «The Big London Meetup», где речь идет о встрече в Лондоне в деловой обстановке и более неформальных встречах между выступлениями на конференции. Это один из примеров, который мы сегодня будем достаточно подробно рассматривать. Много примеров буду давать. Другой пример любой игры, которую я разработала – The Receptionist, человек, да, то есть работающий в гостинице на ресепшн. Это, с одной стороны, имитация ситуации приема на работу и прохождения собеседования на английском языке, но, с другой стороны, я провела ее в таком формате 2-3 раза – это хорошо для студентов по бизнес-английскому на выпускном курсе. Это замечательно, им работу скоро искать и, возможно, на английском языке проходить собеседование. Но, с другой стороны, всегда должно быть больше интереса. Да, могут быть бизнес-симуляции. Они копируют действительность. И в игровой ситуации мы отрабатываем навыки, которые потом переносим в свою реальную деятельность. В то же время я добавила в эту игру детективный сюжет. И, Чуть позже, когда мы дойдем до легенды, будет отдельный слайд, и я буду приводить примеры, я расскажу, как здесь легенда меняется, и как вообще меняется все, когда мы делаем такой слоеный пирог, не просто вот все, как в жизни, а чуть более интересную детективную сюжетную линию добавляем. Или игра Marks and Spencer, Deciding the Future, когда компания принимает глобальное решение относительно своего будущего. В, да, в конце 80-х годов Марксен Спенсер, которая в принципе была очень успешна в Британии, в своей родной стране, в некоторых странах Европы и некоторых странах Азии, решила диверсифицировать локации и открыть офисы, точнее офисы, простите, магазины в Соединенных Штатах Америки. И принималось решение. Вообще, откуда это все взялось, а, вообще вся эта тема? Дело в том, что на бизнес-английском у нас было 7-минутное маленькое видео BBC о том, как реально, реально абсолютная история в 89 году произошла такая ситуация, они приняли решение, нашли, какой магазин можно купить и через него начинать работать в Соединенных Штатах Америки, и как потом это обернулось через несколько, через десяток лет большим провалом для компании. Но я беру исходную ситуацию и переделываю ее для своих студентов таким образом, что они, являясь как бы ключевыми топ-директорами Марксан Спенсер в том самом 1989 году, году первоначального... Давайте попробуем еще раз. Перезагрузилась уже я. Скажите, все сейчас работает? Угу, отлично. Отлично. Хорошо. Итак, надеюсь, вы немного пропустили с того момента, как я зависла. Что же такое? Работает? Плюс значит работает. Угу, отлично. Хорошо. Итак, ну, я думаю, я не буду дальше рассказывать про эту игру. Если вдруг вы что-то не услышали, где-то мне на полслова я была прервана, напишите, нужно ли дорассказать то, что вы, возможно, не услышали про Макс и Спенсер. Немножко дорассказать, да? Итак, то есть получается, что фактически студенты берут... Угу, я поняла. Ст студенты получают роли, топ-директоров компании «Марксен Спенсер». И в первом эпизоде этой игры они оказываются в том самом 1989 году, когда только-только стали обсуждать в компании на высших уровнях решение о том, что необходимо выходить на американский рынок. И студенты, не зная, что произошло реально, видят только вот эту вот вводную ситуацию, они знают, что желание президента компании – выходить на американский рынок, но при этом в ролевых карточках я им рассказываю, даю информацию о том, каких мнений придерживаются они. Причем часть персонажей этой игры – это реальные топ-директора Маркс Спенсер в 1989 году. То есть мне пришлось найти такой исторический экскурс, сделать, постараться найти документы, которые в доступе, информацию – каких взглядов они придерживались. Что-то, конечно, я привнесла сама. Какую-то информацию студенты должны были найти, изучая документы, опять же, которые компания в открытом доступе выложила. Какова была ситуация на рынке? Какое можно принять решение? А менеджер по продажам? или директор по продажам будет какого мнения придерживаться. То есть что-то подсказывала им я так, чтобы был конфликт интересов, и не все сразу за две минуты согласились со своим президентом. И было что обсудить в данной ситуации. То есть это вот такой пример игры. Еще один пример игры для преподавателей – 15 татуировок препода. Игра уже на русском языке. И, собственно, я ее проводила по завершении первого... Так скажем, работы первой группы курсов разработки многосерийных ролевых игр, и мы очень хорошо пригласили много людей и онлайн проводили эту игру. Там ситуация следующая: есть языковая школа с дополнительное да, образование, в которой учится мальчик, пропустивший однажды целый месяц занятий. Вроде как он болел, но при этом учитель однажды увидела его играющим в футболом на улице. И возникает конфликтная ситуация. У мамы одно мнение, что ребенку нужно продолжать, у папы другое. Ребенок не хочет там учиться, значит, пусть не учится. У директора необходимость удержать клиента. И вот такое столкновение, такой клубок интересов переплетается. И поскольку игра это для преподавателей, ну, преподавателям всегда есть что сказать по этому поводу. Но они берут роли. Кому-то достается роль мальчика. И кто-то даже, когда я спрашивала, вы хотите выбрать роль? Или давайте я вам там, либо как-то рандомно, либо сама назначу роль. А некоторые говорили, ой, мне, пожалуйста, ученика, я хоть побуду с другой стороны, да, вот всей этой ситуации. А, вот, то есть а, такой пример. Еще в конце я вам покажу примеры ролевых игр, которые разработали мои коллеги, а, несколько на другие темы, но в основном языковые. А сейчас давайте двигаться дальше. Как вообще все это может а, вы, да, выглядеть в аудитории? Да, спасибо, Елена, да, принцип управленческих поединков. В аудитории это может выглядеть так. То есть студенты мои не сидят, нет, они могут сидеть и общаться, но на самом деле, когда они встают на ноги и начинают выполнять определенные действия в процессе, ну здесь очень важно, конечно, все проговаривать, в процессе, ведя переговоры, ведя обсуждения, несколько другая, другое ощущение. Конечно же, они не встают на ноги и не ходят, если это совещание на совещании обычно сидит, сидят все да, в деловых ситуациях. Тогда они тоже будут сидеть за партами. Но если в данном случае ситуация networking, между двумя, перед началом конференции или между презентациями большой бизнес-конференции, у них есть время для установления контактов, пообщаться с коллегами. У них есть задача, чуть позже об этом скажу. Я как раз сегодня про этот Big London Meetup буду больше рассказывать. И вот так это может выглядеть в аудитории. А теперь посмотрите на такую картинку. Напоминает? Напоминает? Да, предыдущую. То есть, по сути, речь идет о том, что ролевая игра дает нам замечательную возможность в аудитории воссоздать те ситуации, в которых, по всей видимости, студенты окажутся потом в своей профессиональной деятельности. Но в аудитории они получают практику в безопасной обстановке. Это снимает массу напряженности, они протренировывают определенные навыки, ну, если это языковые занятия, то лексику, да, словарный запас, грамматические конструкции, связанные с определенной тематикой. И, соответственно, это безопасная обстановка, когда не страшно допустить ошибку. Ошибку языковую, ошибку фактическую, ошибку стратегическую. Накажет игра, можно не выиграть, проиграть, но, с другой стороны, это опыт. И для студентов очень важно это в той ситуации, когда они еще, например, как мои второкурсники, еще ни разу не были ни на каких бизнес-конференциях. Они знают об этом только с моих слов, с тех видео, которые мы просматривали учебные чаще всего, потому что обычно такие записи не выкладываются в общий доступ настоящие аудио что-то из учебников то есть у них теоретическое представление с чужих слов а тут вдруг они встали и начали это делать как если бы они приехали на эту конференцию в Лондон и это совершенно другое ощущение то есть мы приближаем а, ситуации учебные к реальным мы привносим реальность в аудиторию можно ли все из этих ролевых игр перенести в онлайн формат на самом деле, это вопрос. Вот э, ролевую игру The Big London Meetup про конференцию и networking э, установление связи я не, не совсем представляю, как можно перенести онлайн. Да, просто потому что по-другому все происходит. Сейчас, конечно, э, конференции приходится переносить онлайн, но это совершенно да, не то ощущение, вот как там сделать нетворкинг, как пообщаться с коллегами. Уже придумывают. Есть отдельная комната, типа называют ее кафе, туда можно пройти и поговорить с кем-то онлайн. Но это все равно несколько другое, хотя можно и такую, да, роман, модель реальности воспроизводить. Но, с другой стороны, Некоторые ролевые игры я разрабатываю сразу в онлайн-формате. Некоторые существуют и в аудиторном, и в онлайн. Например, ролевую игру про собеседование о приеме на работу. Изначально я проводила в аудитории. Прошлой весной, когда уже начался локдаун, мы уже занимались дистанционно, я сделала онлайн но в простом формате. А сейчас я начинаю серию плей-тестов по ней в совершенно другой среде на платформе Special Chat, которая максимально имитирует то, что происходит в реальной действительности, когда там можно прямо перемещаться, подходить к другому человеку, ну, такая маленькая аватарочка, и разговаривать с ним. Очень интересно, но вот только-только начинаю эту серию тестов. Этапы разработки ролевой игры для учебного курса. Здесь мелко. Я знаю. Я просто хотела показать вам вот масштаб. Я отвечу да, на этот вопрос. Да, мы дойдем про игрока. известно ли она всем или в процессе. Итак, этапы разработки игры, они в целом похожи на этапы разработки учебного курса. Конечно, со своей спецификой. Вот такую интеллект-карту, если вам необходимо, пожалуйста, если нужна вам такая карта интеллект, поставьте плюсы. Если их будет много, то, мы, может быть, мы прямо с Еленой автоматом включим в рассылку вместе с видеозаписью. Хорошо, я поняла, спасибо. Чтобы она была у вас перед глазами. Я очень быстро перечислю и мы перейдем к особенностям, которые ни в коем случае нельзя упустить из внимания. Итак, три больших этапа. Во-первых, pre-production, то есть подготовительный этап, прежде чем мы, собственно, даже разрабатывать игру начнем разработка игры, production, и последний пост, пост уже и в русском языке такое слово есть, что мы делаем после проведения игры. Итак, на подготовительном этапе очень важно, как методистам, определить методические задачи игры и как эти задачи игры вписываются в цели курса. Это очень важный этап, и я еще раз о нем скажу чуть позже. Сейчас беглый обзор. Нам нужно очень четко понимать, кто участники этой игры. Конечно, когда мы делаем, создаем ролевую игру под свою группу, с которой мы работаем, мы хорошо знаем, какой у них уровень освоения материала, что они знают, чего они еще не знают, кто они по их социальным характеристикам, их возраст, их интересы и так далее. Если же мы вдруг делаем игру на заказ, то тогда нам нужно очень четко либо в брифе задавать такие вопросы, кто будущие игроки, либо встречаться с ними и самостоятельно собирать эту информацию. Далее мы формулируем ожидаемые результаты игры. То есть к чему игроки должны прийти, какой вывод они должны для себя сделать, что узнать, протрени протренировать, или, может быть, э они показывают свои навыки, а мы, как преподаватели, их оцениваем. Далее начинается этап разработки игры, собственно, production. Отбираем материал которые мы хотим, чтобы протестировали, протренировали или так далее в курсе, и навыки. Выбираем типы, формат игры, также об этом чуть позже. Смотрим, какие элементы мы включаем, какие будут игровые механики, также об этом несколько слов скажу. То есть тема, персонажи, время, локации, вот эти все элементы. Далее мы подбираем... Собственно, начинаем материализовать. Какие карточки нам нужны, схемы, чтобы и ученики, студенты наши понимали, что происходит вообще, во что это вписано, какая легенда, антураж, то есть все, что необходимо, физическое, либо, если мы проводим онлайн, готовим онлайн-пространство, презентации, которые будут играть роль, ролевых карточек, которые мы будем выдавать студентам, файлы, то есть думаем, как мы дальше это оформим. И дальше, после проведения игры не буду останавливаться вот, в том, что надо дать время подготовиться, сейчас не буду об этом. А хочу сказать, что обязательно после проведения игры должен, должен быть этап рефлексии. То есть мы, во-первых, выводим студентов плавно из состояния вот этого игрового потока, который, надеюсь, у них есть, и обязательно задаем им некие ключевые вопросы, чтобы мы проанализировали, как прошло, как они себя вот, могли бы есть, оценить. Понравилось, не понравилось. Что можно было бы сделать по-другому? Если не выиграли, то что можно. Нужно было бы сделать для выигрыша. А теперь я хотела бы обратить ваше внимание на некоторые важные особенности. Но если у вас сейчас уже возникли вопросы, потому что я рассказала, пожалуйста, напишите их либо в чате, если они потому, что я уже сказала, а если более общие вопросы, то во вкладке Вопросы. Снова с вами, пожалуйста, поставьте плюсы, если меня снова видно, слышно. Что-то происходит. Угу. Ну, отлично, хорошо. Итак, очень важно не не устану напоминать о том, что эта игра делается не для развлечения себя или студентов. Ну, в себе какое же развлечение, это большая работа на самом деле создать игру. Не для того, чтобы было весело, а для того, чтобы было полезно и весело. Поэтому очень тесная связь должна быть с программой курса, с задачами курса. И мы четко увязываем задачи игры с какими-то одной или более задач нашего учебного курса. Какой материал мы хотим отработать? Мы просто этот материал отрабатываем в таком интерактивном формате. Справа маленький такой скриншот. Это самое начало таблицы, в которой сведено содержание моего курса по бизнес-английскому. Просто подчеркнуть, что цели курса обязательно должны, как бы задачи игры должны совпадать с целями курса. Секунду. Так, и мы с вами сейчас... Смотрим на другие необходимые компоненты игры и ролевой игры. Итак, во-первых, есть некая начальная информация и легенда. Я вот видела вопрос, откуда, откуда я беру идеи для историй, которые ложатся в основу ролевых игр. Один пример, который я привела про Марксен Спенсер, это было коротенькое видео. Вот есть там какая-то бизнес-новость, короткое видео, и в это видео уже заложена история, и я даю только начало этой истории, а дальше студенты ее сами развивают. А потом, после игры, мы смотрим, а что же произошло на самом деле. На самом деле, иногда бывает, что я делю студентов на группы, и каждая группа принимает свои решения. И в результате у меня оказывалось, например, что одна группа студентов как якобы топ-менеджер Марксен Спенсер, открыли магазины в Америке, а другие решили вообще туда не идти и сказали, нет, у нас там перспектив нет, и они пошли в Юго-Восточную Азию. Потом мы с ними стали смотреть информацию, и в реальности-то в Америку пошли открывать магазины Марксен Спенсер, но прогорели. А в Юго-Восточной Африке они сейчас усилены, точнее, нет, сейчас у них проблемы в Юго-Восточной Африке. Ну, то есть, вы понимаете, речь идет о том, что я беру эти истории из реальности. Про преподавателей абсолютно реальная история, просто немножко в другой контекст перенесенная. И книги фильмы. Самое главное, что это дает вдохновение, а уже история привязывается к темам курса. Есть тема, есть навыки, которые, то есть можно составить список навыков и на какой теме мы это изучаем. Навыки, предположим, проведение переговоров или прохождение собеседования, а далее уже какие темы мы должны пройти. Если это для детей, спрашивает Александр. Для детей я создавала пока, мы, точнее, обсуждаем одну из концепций, и давайте я приведу этот пример. Это школа, вообще рисование, кружок рисования для детей. Но они хотели сделать что-то более интересное, что отличало бы их от конкурентов да, перед родителями, потенциальными клиентами. И мы придумали историю о том, что был похищен маленький милый котенок то есть я придумываю историю, зная, что может интересовать моего ребенка, похитили котенка, кто его похитил, и потом этим детям по чуть-чуть начинают попадать какие-то улики. Вот, например, там кусочек рыжего хвоста, оторванный кусочек бумажки, а там кусочек рыжего хвоста. И другой оторванный кусочек бумажки, вот и еще что-то. То есть какие-то артефакты, там, например, серое ухо мохнатое. Кто бы это мог быть? Ребята, давайте решим. И они обсуждают, то есть они не просто фронтально это учителю говорят, их нужно в группы, и они в группах решают. Они потом строят план, где бы найти этого котенка, а им мы потихонечку подкидываем разные улики. Это все на разных занятиях будет происходить. Но поскольку это кружок рисования, то это все перемежается с рисованием, собственно. Вот он кончик хвостика, да, вот обрывок такой бумаги. Чей же это мог быть портрет? А там детишки маленькие, там, от 5 до 8 лет. И вот давайте попробуем нарисовать портрет. И они а, можно индивидуально, можно в группах, что еще интереснее, поскольку тут на... Мягкие навыки, все нацелено в группах. Они, одна группа рисует свой портрет, там, 3-4 человека вместе. Другая рисует еще свой портрет. А давайте посмотрим, это похоже. Потом на каком-то следующем этапе мы им подкинем еще. Они найдут реальный портрет вот, того, кто, возможно, украл милого котенка. И можно будет сравнить, насколько вот они нарисовали похож, Ну, фото так скажем, практически составляют. Вот. Потом появляются артефакты, которые подсказывают, где обрывки карты, они начинают рисовать план по обрывку карты, а где мог быть этот котенок? Ой, следы. И вот, то есть вот такое оно, как детективное расследование раз, персонажи, которые такие вот просто милые, из, может быть, чем-то мультяшные, напоминают. И в то же время у детей есть цель, им нужно к чему-то прийти, а в процессе все это завязано еще на рисовании. Ну, то есть, так. Так вот завязаны, связаны между собой эти навыки. Ну что же. А, да, простите. Давайте я прокомментирую еще важные компоненты. Итак, информация и легенда. На основе этой легенды мы строим сценарий. Он может быть более жестким, менее жестким. Извините, не буду сейчас на этом останавливаться. Есть роли, то есть персонажи, которые участвуют. Возможно, в некоторых случаях роли э, заранее прописываются, потому что вот так это должно быть в данной ситуации, в данной истории. Иногда может быть, что человек играет сам себя. Э, например, сейчас вот на моем курсе по разработке ролевых игр э, одна из коллег разрабатывает игру путешествия на какие-то Богамские острова. Для нее важно, чтобы проговорили на английском вот, все, что необходимо от решения, от решения вообще поехать куда-то к компании разношестной до собственного отдыха. А задача – хорошо отдохнуть. Но у всех разные интересы. И вот все это – паспорта, таможня, прибыли, в гостинице, заселение, не тот номер, не сделана нормальная уборка. Мы сегодня на экскурсию бассейну, То есть вот это все проговаривается. Серий, как вы понимаете, может быть много. Вижу вопрос, пример игры для юристов. Для юристов мы только-только начали обсуждать пока... Ну, для юристов, во-первых, есть пример, тоже работает одна из коллег сейчас на практике у меня, она создает про полицейский участок игру. И там вот такой детектив, расследование преступления, когда есть несколько подозреваемых, каждый полицейский должен отработать одного подозреваемого. Информация по кусочкам дается. Есть э, начальник этого полицейского участка, у которого свой начальник, перед которым он должен отчитаться. И вот он урегулирует все, кто как. А информация подается в формате пазла. То есть нужно отработать всем. Все, есть разные локации. Вот что-то видел, там кого-то видел подозрительного, например, владелец кафе, ну или там бармен, предположим. Я сейчас точно не помню детали ее игры. А вот другая локация, например, у гостиницы стоит человек, да, который дверь открывает, the, да, вот стоит этот человек, который открывает, он тоже много чего видит, его надо опросить. Но не вся эта информация полезна каждому из этих полицейских. Вот это один формат, и они дальше должны каждый решить, и кто быстрее решит этот кейс. Да, кейсы, вот сегодня буквально с коллегой обсуждали, что есть кейсы. И она говорит, я просто не буду давать решения, я им дам затравку ситуации, вот. И мы подумаем, в какой, в какой ситуации они находятся, кто они. Они в полиции или то есть, ну, их международное право, поэтому там немножко другое. Если они правильно вот, в своих решениях применяют нормы международного права, им будут даваться бонусы. А если говорят, мы вот по этой норме, пожалуй, вот какое решение примем. А это не так. Будут штрафы. Ну, вот такого формата, но это пока все достаточно в сыром виде. Итак, через кооперацию... Принимаются решения, выполняются действия и достигаются цели. Еще раз хочу подчеркнуть следующее, что цель методическая и цель игровая – это разные цели. Методическая цель известна вам, как преподавателю, который разрабатывает эту игру. Цель игровая – это то, что знают игроки, чего они должны достичь, что надо сделать, чтобы выиграть. При этом у них должна быть свобода выбора. Ну, во-первых, участвовать или не участвовать в игре, ну, или преподаватель, как вы понимаете, это такой вопрос. А если там кто-то скажет, а я не хочу участвовать, а другие хотят, и что нам с ними делать? Значит, нам нужно с самого начала настолько их заинтересовать, чтобы не было тех, кто не хочет участвовать. Принятие решений очень важно, и студенты, ученики должны понимать, что принимая решения, они продвигают ситуацию и историю вперед за счет своих решений. Они либо должны скоперироваться, чтобы достичь цели, либо, возможно, наоборот, конкурировать друг с другом. Возможно, конкурировать командами и конкурироваться внутри команд. Должны быть награды, штрафы. Ситуации для игры мы подбираем, исходя из задач, которые мы решаем в курсе. Часто бывают мета-события. Ну, например, человек ждет в коридоре, чтобы его пригласили на собеседование. Он готовится, он настроен. И вот он встает потому что его приглашают, пожалуйста, заходите. И случайно опрокидывает на себя чашку кофе, который еще не совсем допил. И вот это вот пятно на белой красивой рубашке, что делать? А, ну, Конечно, я не буду в аудитории всем плескать кофе на рубашку, понятное дело. Но я заготавливаю карточку, на которой это написано, и на которой просто нарисовано, например, там кофейное пятно, Чук, как будто бы пятно. Или а, во время собеседования звонит телефон. Как так? Я же отключила звук. Но, тем не менее, по идее, это выбивает человека из колеи. Если мы в аудитории, это достаточно несложно воспроизвести. Я просто подхожу и включаю там, будильник на твоем телефоне. Вот человек, у них уже собеседование идет, а я включаю будильник. У вас звонит телефон и информация. Это ваш начальник. Он считает, что работники должны быть доступны 24 часа в сутки. Вы ответите... То есть, ну, если не ответите, возможно, вы потеряете нынешнюю работу, а на эту вас еще не взяли. Вот дилемма. что вы сделаете, или вы приведете собеседование и потеряете шансы получить эту работу. То есть, вот некие метасобытия, или э, в том же полицейском расследовании какие-то новые улики появляются в деле. Э, далее, очень важно тему и легенду подобрать так, чтобы она была, э, ну, то есть, чтобы... Через эту тему можно было выйти на методические uh, задачи. Uh, uh, слева две картинки – это как раз из платформы, платформ, вот как я ее сейчас оформляю под uh, онлайн вариант игры uh, собеседования. Нет картинок? Как нет картинок? Вы не видите картинки? Uh -huh. Хорошо. Либо я показываю на картинке тот офис в Лондоне, в который они приехали перед конференцией. Это красиво, это захватывает. И создает антураж, онлайн мы или офлайн проводим игру. Типы сюжета бывают разные. Я перечислила такие самые типичные, которые очень хорошо ложатся на ролевые игры. Это может быть приключение, вообще универсальная тема, поиск сокровищ, путешествие, схватка с монстром, причем монстром могут быть обстоятельства, какая-то сложная проблема, которую нужно решить. Из грязи в князе, но здесь скорее, когда много участников, тут сложно, всем хочется в князе. С другой стороны, в князи это может быть как раз повышение или в ситуации собеседования, кто получит работу. Вот пока у вас ее нету, Вроде как вы в грязи. А потом она у вас будет, кто попадет в князе. Локацию мы выбираем либо реальную, особенно если это бизнес-симуляция. Но может быть это желаемое, как вот в Лондон. да? Кому бы не хотелось попасть в Лондон и в такой офис. Да? Желаемое, но тем не менее реалистичное. Или может быть совсем фантазийное. Мы полетели на Марс, или мы в космосе, или мы вообще где-то там в египетских пирамидах в прошлом. Соответственно и временно. У нас игра проходит в реальных обстоятельствах временных. Или же она в прошлом была, или же мы придумываем то, что, возможно, произойдет в будущем. Сценарий. Здесь представлены несколько вариантов сценария, три. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Линейный самый простой и в реализации, но он может быть скучноват. То есть мы не даем возможности сделать выбор. Вот как учитель сказал, так и будет. Разветвляется, как, вот это, как нанизываются ответвления событий. Приняли решение, пошли в одну сторону. Приняли другое решение, пошли в другую сторону. Последний вариант очень сложен в реализации, потому что можно настолько студентам дать свободу выбора, что потом мы их в кучку не соберем, и сложно понять вообще, а что мы делаем дальше, если у всех свои варианты, и они э, в развитии ситуации, например, разные группы или разные персонажи совсем разошлись. Поэтому очень важно все-таки, чтобы были ключевые такие точки, в которых мы собираем. Сейчас я попробую покрупнее. найти вариант, да, вот такой. Э, не знаю, насколько покрупнее. Для вас это. Это из игры The Big London Meetup. Какие ситуации есть? Ну, например, прилетают с разных офисов компании в Лондон на большую конференцию и совещание корпоративное. Но сначала их встречают в аэропорту Хитро и локация, и тип ситуации. И, значит, отвозят на машинах в гостинице гостей. Дальше заселение в гостиницу. С утра ожидание такси. И тут все время что-то происходит. Даже ожидая такси можно что-то придумать. Там забыл в номере документы, а такси уже подъехало. А мы с товарищем. Товарищ едет один мы потом? Или мы, вот, мы должны все это решить? Так, скажите, меня видно, слышно? Проблема у Полины Михайловны или только... Все в порядке. Хорошо. Затем мы находимся уже в офисе компании, и происходит, собственно, заседание. Мы общаемся с людьми перед заседанием. Мы после этого, нас приглашают на корпоративный ужин в ресторан. Затем конференция, экскурсии. То есть очень много локаций. И при этом, как вы понимаете, тут жестко достаточно задано, что, когда происходит. Но можно принимать решение, так скажем, на другом уровне. Например, мы ждем такси, и забыли документы, мы а, без документов поедем или все-таки попросим такси подождать. Или же мы а, товарища отправим на такси, а себе потом чуть позже вызовем новое такси, хотя мы опаздываем, пусть хоть товарищ не опоздает. Или а, а, потом покажу ролевую карточку, тоже могут быть дилеммы. И вот был вопрос, а, я помню, хочу сейчас на него ответить, Знают ли участники сразу всю информацию, как бы всем все известно? Конечно, нет. Иначе будет неинтересно. Во-первых, должен быть конфликт всегда, конфликт интересов какой-то. Во-вторых, информация всегда подается по принципу пазла. Кому-то вот этот кусочек информации, кому-то другой. Например, в карточке одного из персонажей написано, что, э, здесь на английском я вам расскажу, по-русски, э, карточка на один из эпизодов для одного персонажа, что э, вы видите двух коллег, с которыми вы раньше работали в Нью-Йорке. Дженни или Дебби, то есть уже человек не помнит имя, и Анжела. У вас были отличные отношения, и вы очень рады их видеть. Ну, что подразумевает, что человек сейчас пойдет к ним с распростертыми объятиями. Но в карточке одной из этих девушек написано, что Боже мой, опять Дэн. Когда вы вместе работали в Нью-Йорке, он вам уже надоел. И тут он опять, ой, кажется, он идет к нам. Вот. Но Дэн об этом не знает. У Дэна это все хорошо с его точки зрения. Или другой, опять же, заложенный, даже не то, что конфликт, а сложная ситуация, о которой персонаж не знает. Пусть будет это та же самая карточка. Дэн Блэкли, вот он персонаж, на этот эпизод ролевой игры получает... Во-первых, информация. Вы только что приехали в головной офис компании, чтобы принять участие в совещании. Вам нужно переговорить с Мелиссой Лайкли, которая возглавляет отделение Human Resources в Лондоне перед совещанием. При этом у вас сегодня очень насыщенный график, у вас еще одно совещание в другом месте, вам нужно на него попасть. Да, оно через три часа. Цели. Обязательно в карточке персонажа на каждый эпизод сформулированы цели. Иначе что, просто поговорить? Нет. Не просто есть финальная цель всей игры, но задача на каждый эпизод. Вот, предположим, задача данного персонажа в этот эпизод. Первая задача – принять участие в совещании. Вторая задача, смотрите, прописана – поговорить с мизлайклей. И третья задача – придерживаться своего графика. Ему кажется, что все в порядке три часа до следующего совещания, Ну вот чего он не знает и что начинает потом происходить в процессе того, как студенты проигрывают у каждого свои задачи и кусочек информации, то, что Мелиза Лайкли опоздает, и именно она является председательствующим, ведущим этого совещания. Она в пробке, которая растянулась там на много километров, с ней все в порядке, но когда она оттуда выберется, неизвестно секретарь периодически приходит и говорит, ну, извините, пока нет, подождите, нет информации, когда она будет. 30 минут нет, 40 минут, час проходит, надо принимать решение Дэну. Он остается и ждет, или же он все бросает и едет на следующее совещание, потому что ему надо же придерживаться своих планов. Но в то же время у него в задачах стоит переговорить, а в его карточке написано еще, что он очень амбициозен, и для него поездка вот как раз на эту конференцию – это возможность встретиться с людьми, которые выше него по уровню, и завести полезные знакомства. Поэтому, конечно, в его интересах, ну, собственно, поговорить с мизлайклей но он не знает, когда она появится. Собственно, он принимает решение. Сейчас я вам покажу, как, вот, например, могут выглядеть другие Карточки но другого типа. Это уже больше про реквизит. Вот, например, справа вверху э, – это карточка персонажа, то есть чтобы человек, ну, участник, да, знал, кто я такой в этой игре, если это не тот вариант игры, где каждый играет за себя, а играет конкретно персонажа. Вот информация. Можно с картинкой, можно без картинки. Это не столь принципиально, но здесь и ситуация, и, если надо, черты характера, отношения. Его карточка, да, бизнес-карточка, потому что в игре, в этой the Big London Meetup, цель какая вот такая, игровая. Это не просто поучаствовать в совещании, ну, поучаствовали, ну, поговорили на английском, это задание, это не игра. Главная цель – это собрать как можно, то есть как мы измеряем выигрыш, собрать как можно больше визиток других участников. Казалось бы, ну, сейчас мы соберем у всех, все у всех обменялись и все выиграли. Нет, конечно. А, условия. Визитку у другого участника, обменяться визитками взаимно, можно только если вы выяснили, что вы можете начать какой-то совместный проект или помочь другу, друг другу в существующих рабочих проектах. То есть у каждого есть кусочек информации о своих проектах, о своих интересах. Они все в разных отдел отделах компании работают. Кто с кем, то есть я-то знаю, кто с кем может потом сотрудничать. Я сначала себе прорисовываю карту. Вот проект может быть у этих. Они работают, например, в отделе маркетинга, только один в Берлине, а другой в Лондоне. У них могут быть общие связи. Я знаю, какие между ними связи. А потом я все это разрезаю, и каждому персонажу даю свой кусочек информации. И они все это могут выяснить только разговаривая, только в процессе, вот в течение нескольких эпизодов. Обменяться карточками и условия сзади карточки на обороте обязательно написать, в каком совместном проекте, с каким участником вы планируете дальше участвовать. Если этого нет, значит карточка, в смысле визитка не считается. И только вот через это можно выиграть. Ну, плюс у нас и там еще есть система бонусов, в том числе и за правильный английский, за правильные стратегии поведения. И даже за актерское мастерство, но там небольшой удельный вес этого бонуса. То есть вознаграждение тоже есть. Так, уважаемые коллеги, на что еще хотела бы обратить внимание? Еще один пример я вам покажу, как еще может выглядеть, если формализовывать сценарий. То есть вверху это, в какие игровые дни это происходит, какой эпизод развивается. Это про игру собеседования. То есть как по-разному могут развиваться события. Красный – это когда кто-то вылетает при каких условиях, зеленый – когда кто-то побеждает или происходит какое-то ключевое событие, продвигающее игру вперед. Ну, тут, конечно, много деталей, поэтому а, тут либо, а, знаете, детально вникать а, и… Хочу сказать вот такую важную вещь. Если вам в целом интересно, как можно было по шагам детально разрабатывать ролевые игры, мы с компанией «Ракурс» Еленой хотели предложить вам... Интересно ли вам было бы участвовать в курсе, пройти такого рода курс по, по разработке многосерийных ролевых игр и историй? Если да, пожалуйста, поставьте плюсы в чат, чтобы Елена имела представление, и я понимала, насколько вообще это было бы востребовано. Потому что если вам это интересно, то мы можем организовать такой курс осенью. Посмотреть, вот, как это будет в планы моей и компании вписываться. Угу. Спасибо. То есть, да, я вижу, интерес есть, потому что, ну, я, рас, конечно, рассказываю сегодня, стараюсь подробно, с примерами, но, естественно, деталей всегда много. Вот, пожалуй, последние пару моментов освещу. Компоненты хорошей истории. Не забываем, что у героя на пути к цели обязательно должны быть препятствия и конфликты с одним или, может быть, большим количеством персонажей, потому что персонажей всегда больше. И это мы продумываем про каждого героя. Да? То есть, представляете, какая взаимосвязь между всеми заранее продуманными преподавателями. Что же, давайте покажу вам еще несколько примеров буквально в паре слов и перейду к вашим вопросам. Это другая совершенно игра, уже разработанная не мною, разработанная коллегой из Петербургского университета, филологом. Она, она читается студентами на английском книгу «Игра престолов». Не фильм, а книга. И делая ответвление от проблематики книги, ну, практически по каждой главе, она дает им роли некоторых персонажей из книги и некоторых, других привносимых. Например, если какая-то психологическая проблема в книге, она ее выводит из рамок вот того а, времени, делая, потому что проблема, например, актуальна всегда. Родители и дети, и там, принятие решений, а, когда дети что-то просят а, у родителей. Она вводит персонажей, как психолог или такой-то консультант. А, дети хотели животное взять, непонятно, какое там. Не знаю, если книгу читали или фильм смотрели, может быть, знаете, о чем идет речь. То есть животное маленькое, совсем непонятно, во что вырастет А вдруг это монстр, учитывая, что это книга фэнтези. А дети хотят его взять, родители против. Что делать? Конфликт. Там специалиста по животным приглашают, там, не ну какого-то специалиста. То есть очень интересное такое у нее получается ответвление. Или вот игра для студентов, изучающих русский язык как иностранный. В Америке, преподаватель американского университета, наша девушка, она сделала игру «Едем в Россию». Абсолютно классический сюжет, применить можно в разных вариантах. И там, например, на поездке в Берлин также делала коллега с немецким языком. С нуля поездку нужно организовать. Есть сопровождающее лицо, но оно не принимает решения относительно организации. И вот есть люди, совершенно разные персонажи, которые как-то должны организоваться в одну группу и обсудить, и, собственно, поехать в Россию. Или игра для тех, кто изучает финский язык. Здесь связано с работой, со строительством дома, есть архитектор, есть люди, которые заказывают, клиенты. Вот тоже сделано наш человек, нашим человеком, нашим преподавателем русским, которые преподают финский язык. Так, ну что же, уважаемые коллеги, буквально мы уже будем заканчивать. Несколько кратких слов. Как это можно встроить в курс? Можем на начальном этапе, мы еще ничему студентов не учили по данной теме, но мы сразу проводим небольшую ролевую игру. Это этап проблематизации. Понять, насколько они владеют э, ситуацией, навыками, материалом. Затем рефлексия по игре, и только потом у нас начинается курс. Можно встроить в курс постепенно. То есть мы проходим один модуль курса, Проводим один эпизод игры или два. Рефлексия. Следующий модуль, следующий эпизод игры – рефлексия. Следующий теоретический, ну или там какой-то модуль, как вы обычно это проводите. Пошагово отрабатываем навыки. А возможно, мы провели весь курс, и вместо теста формального или в дополнение к тесту формальному мы э, оцениваем через ролевую игру. И затем делаем рефлексию. И выставляем оценки по тому, как они себя проявили в рамках ролевой игры. Студентам нравится очень Обычно я собираю впечатления студентов И спрашиваю, что понравилось, что не понравилось в курсе И чаще всего, что не то, что не понравилось, но пожелание Больше, больше, больше таких ролевых игр И еще больше эпизодов Поэтому, подводя итоги, хочу сказать, что Массу возможностей открывает встраивание ролевой игры истории в учебный курс не только ради развлечения, но для достижения целей, отработку, практику в безопасной среде и с максимальным вовлечением. Большое спасибо за внимание. Хочу ответить на ваши вопросы. И пока я оставлю свои контакты. Итак, вкладка вопросы. Чтобы разработать игру подобную The Big London Meetup? Необходимо хорошо знать корпоративную сферу. Как я решаю этот вопрос? И что можно рекомендовать преподавателям без корпоративного опыта? Надежда, если, например, вы преподаете бизнес английский, то вы хотя бы представление имеете о том, какова эта корпоративная сфера. Ну, я работала в корпорации, я 8 лет, больше 8 лет преподавала там английский, и я много времени проводила, в обсуждениях в том числе. И, то есть я действительно про это знаю. Если вы не знаете про это, я думаю, что, скорее всего, не делайте глубокую игру, потому что если эта игра обучает тому, как себя вести в корпорации, то вы должны это знать. Если же корпорация – это лишь антураж, а вам нужно другие навыки проработать – то почему бы и нет? Берите, так скажем, легкий антураж налет корпоративности, но отрабатывайте навыки, например, принятия решения и обсуждения. Вот. И не, не вводите те компоненты, которые вы не знаете сами. Сколько времени занимает процесс создания игры? Ну, очень сильно зависит от того, сколько там эпизодов, конечно, но достаточно долго. Я, честно говоря, не могу сказать, но это дни и дни и дни. Иногда это будет месяц, если я задумываю большую игру. Иногда это будет пару недель. Сначала я обдумываю, потом сажусь, за три дня делаю. Чем больше игр делаешь, конечно, тем быстрее все это происходит. Но здесь очень важный критерий следующий. Лично для меня вообще в принятии решения, я буду делать игру или я по-другому отработаю все это. Может быть, я вообще сделаю не серийную, а один эпизод. Или возьму из книги для учителя что-то готовое по теме. Для меня следующий критерий, а я смогу это использовать с другой группой студентов в следующем году или там просто с другой группой, не один, а номер два. Или же вопрос реиграбельности. Можно ли в одну и ту же игру с этими же студентами через месяц поиграть? Или ему уже будет неинтересно, потому что секрет, загадка раскрыта. Как вот, например, сегодня вечером мы будем играть в игру а, «Аукцион». И там есть такое, что если ты это знаешь, то потом уже неинтересно в нее играть. Она одноразовая, но с другими группами, вот я ее провожу уже раз в пятый или шестой, пока человек не знает, что там произошло в результате, играть в нее интересно. То есть смотрим, насколько вложения окупаются потом количеством проведений. Какие платформы используются для создания онлайн-игр? Платформы на самом деле есть, но я не настолько технари, я не пользуюсь специальными платформами. Я создаю ролевые карточки в виде презентации. Либо я их в PDF-формате отсылаю студентам, либо показываю онлайн или ссылками им даю, потому что это Google-презентация. Но есть отличная вещь, которая называется... Давайте я сейчас напишу в чате платформа Spatial Chat. Я как раз ее и планирую тестировать в ближайшее время по, на игре, собеседования ну и на других. Там очень красиво. То есть мы делаем картинку любую. Можем приближать, я, например, цепляю документы, которые кажутся маленькими, но мы приблизили, и их можно прочитать. То есть это анкеты, резюме соискателей. Там имитируется вообще все. Там есть одна комната, где ожидание собеседования, один интерьер. Другая комната, собственно, офис, где проходит собеседование. И люди друг друга слышат, приближаясь друг друга, отдаляясь, не слышат друг друга. Это... Вот вообще, абсолютно прекрасная возможность, но пока я ее не оттестировала. На тренинге по стратегии ведения переговоров предложили участникам ролевую игру. Столкнулись с тем, что некоторые участники, активно участвуя в игре, не следовали прописанным правилам, а, ролям. Игра провалилась. Что делаете в подобных ситуациях, если сталкивались. Спасибо, Наталья. Во-первых, я бы сказала, что я скорее не сталкивалась с такой ситуацией. Это первое. Второе... Поскольку это игра, то есть во всех курсах, которых я уже прошла, <смех> на пальцах одной руки не посчитать точно, но по разработке игр, по игропрактике все говорится. Важная идея. Не, пожалуйста, не тыкайте игроков носом в то, что они не соблюдают правила, отошли от роли, делают еще что-то не так, потому что они в игре. Игра для игроков. Но у вас тренинг, у вас ситуация, конечно, другая, поэтому пожалуй, не могу дать здесь рекомендацию, поскольку я не бизнес-тренер, но с точки зрения игры мы не должны, то есть мы направляем в нужное русло и говорим, комментируем это игроку, что надо бы подправить стратегию только в крайних случаях, когда это уже нарушает абсолютно все и, возможно, разрушает игру для всех а не только для этого человека. Возможно, нужно изначально как-то продумать систему наказаний, может быть, штрафы выдавать. И если они видят, что им какой-то штраф выдается, они понимают, что что-то происходит не так, и они не смогут выиграть из-за этого. Вижу вот такой вот выход. Можно ли заказать разработку игры, и как это сделать, какая цена? Елена Обратитесь ко мне, пожалуйста, по контакту. мы с вами можем обсудить. Это зависит от тематики, от сферы, потому что если это какие-то точные науки, я бы не взялась, потому что я не владею тематикой, хотя, конечно, все это делается с экспертом, а не только одним методистом. А если это что-то связано более с гибкими навыками, с гуманитарными дисциплинами, мы с вами можем обсудить, безусловно. Ну, буквально несколько минут, Елена, если уже надо заканчивать, напишите мне тогда. То есть я вижу, что надо заканчивать, но можно ли пока ответить на вопросы. Как именно многосерийность планировать? На, первом, на одном из этапов, который первый, когда у нас есть история и есть список ситуаций, в которых ваши студенты, предположим, окажутся в реальной профессиональной деятельности, чтобы они там принимали. Список навыков который вы хотите протренировать, и вы начинаете думать, в этой ситуации такой навык хорошо бы протренировать. Окей, делаем это одним эпизодом. А где же в нашей истории это может быть? В каких локациях это может происходить? Какие события могут произойти в игре, чтобы такой-то навык в такой-то ситуации протренировать? Ну, если в двух словах, то примерно так. Можно ли использовать на предметах художественно-эстетического цикла? Да, безусловно. Литература, история, живопись. Пока не знаю, не сталкивалась. Мягкие навыки, да. То есть вот навыковое, все языковое, однозначно, гуманитарное, да. Живопись, Елена, возможно, да. Но нужно, нужно думать, какая задача стоит. От этого все зависит. Будет ли возможность скачать презентацию? Я думаю, что к Елене, к организатору, скорее вопрос. По поводу презентации рассылаются они обычно или нет? Так, будет ли запись вебинара? Так, это уже такие технические вопросы. И я вернусь к общему чату. Ага. Ирина, да, пожалуйста, коллеги, если у вас а, есть уже инсайты, пожалуйста, поделитесь в чате а, хотя бы одна вещь, одна да, одна мысль, одна вещь, которую вы вынесете с сегодняшнего вебинара и которую вы хотите уже применять в своих занятиях. А может быть, две, а может быть, три. Что, вас, что вам понравилось и что вы видите как практический вот, исход? Жанна спрашивает. Интересует, как я использую игры-квесты и использую ли? Да, про квесты, пожалуй, я не очень много-то и рассказала сегодня, так обозначила скорее тему. Игра квест, я использую только элементы квеста Сами квесты я не делаю Опять же, сегодняшняя вечерняя игра То есть квест может быть, когда нужно прийти к решению Но не хватает информации И эту информацию нужно найти Вот сегодня, например, игра аукцион будет На Сотбис нужно решить, во что инвестировать деньги Чтобы это было с умом и с возвратом инвестиций Информации не хватает Давайте мы ее поищем. Я предлагаю, где поискать. И если участники не ищут в других местах, они могут сделать неверное решение. Им дается полная свобода выбора, где искать. Использовать мою информацию или самостоятельно. Угу. Так, хорошо. Еще какие-то вопросы, комментарии или вот то, что вы будете использовать? Угу. Я вижу много благодарности. Благодарю вас. Я очень рада, что вам оказалось полезно. Надеюсь, что это вдохновит вас дальше исследовать тему. Конечно, в рамках 50-60 минут невозможно а, научить этому, но можно дать основные понятия. Самое главное – вдохновить, показать, как это бывает. И есть еще, конечно, много разных других форматов, а, тех же самых ролевых игр, других игровых форматов. Если участники заигрались, отошли от целей задачи игры, Угу. Делайте пит-стоп, предлагает Елена. Уточняйте у игроков, насколько они приблизились к цели. Да, отлично. То есть этап рефлексии мы не выносим только на конец игры, когда все завершено, а э, делаем это в каком-то из перерывов. Если у вас есть четкие эпизоды, и э, пока еще не настолько, как вы говорите, заигрались или отошли от э, роли, от сценария, что еще пока это можно продолжать, давайте дождемся конца эпизода. И потом сделаем эту рефлексию. А сколько вы приблизились, если же вы видите, что действительно очень сильно, какую-нибудь желтую карточку, да, чтобы они уже знали, что это значит? А насколько вы четко идете к цели? Вопрос про штрафы от надежды. Использовать штрафы в плане зарплаты, это уменьшает желание учиться в принципе. В плане зарплаты, если корпоративное обучение, наверное, вы имеете надежды, штрафы игровые то, о чем я говорила, штрафы далеко не всегда нужны. Да, это мог, может убить мотивацию даже не то, что учиться, а играть. Но, с другой стороны, игра всегда должна учить игрока. Мы же говорим, не, мы же говорим про игровое обучение, поэтому игра вот этим своим ответом, ну, ответ, конечно, от гейммастера, от игромастера, гейм игра, игра исходит, от преподавателя – начинаешь выбирать неверную стратегию, вот тебе штраф, какая-нибудь там карточка условно, или если они накапливают баллы, или какие-нибудь сердечки, звездочки, если это физические артефакты, забираем одну. То есть должен быть какой-то обратный ответ от игры, но не всегда, абсолютно не обязательное условие. Сегодня вот мы обсуждали, когда с коллегой про английский для юристов, игру для юристов, которые занимаются международным криминальным правом, вот там она говорила, что в кейсах, если они неверную норму права решили применять, то она и будет их штрафовать, то есть снимать какие-то баллы. А если верную, то, естественно, добавлять баллы награды будут. При этом мы с ней решили, что если применяют не совсем подходящую норму права, но сможет доказать, почему, то награда тоже дается. Просто будут разные номинации. За убедительность, да, за четкое применение норм права, за там языковое, языковое за правильное использование английского языка. То есть номинации разные. За артистизм. И дальше мы решаем. Это все заранее, конечно, продумывается. Вопрос еще от Надежды. Как завлечь сотрудников, если у них загруз и учиться нет времени? Хм. Я не знаю, связан ли этот вопрос именно с ролевой игрой, как их завлечь. А завлечь нужно, зная драйверы, вовлечения. Можно посмотреть, если вы... Ну, я думаю, что, скорее всего, видели. Окталис uh, ЮКАЙЧО, известного геймификатора, всемирно известного, uh, можно посмотреть, какие есть драйверы вовлечения, и посмотреть, какие из них uh, больше всего могут воздействовать на данных конкретных людей. Их 8, вот что из этого подойдет. Ну, есть более, так скажем, расширенная версия драйверов вовлечения. Юлия пишет, было очень интересно побродить по параллельным игрокам, которые каждый находит свой правильный путь и объединяются в команду для дальнейшего решения новой задачи. Угу. А, было интересно, в каком смысле? Вы участвовали в такого рода игре, наверное, Юлия? А, ну, вообще, да, да, вот, так, такой подход. А, параллельно, правда, не понимаю, что вы имеете в виду по параллельным игрокам, Угу. тесты составляли такого типа. Ну, да, интересно было бы, конечно, узнать о вашем опыте. Если можно, в паре слов напишите. Потому что, да, вот, когда еще и задача найти партнера, да, с которым можно что-то сделать. И, например, при, предположим, 10 людях только я как преподаватель, как разработчик игры знаю, что только там трое могут так объединиться, трое еще с кем-то и четверо еще с кем-то, но они этого заранее не знают, и они э, через переговоры, через игровые действия ищут того, кто может быть их партнером. Угу. Спасибо. Так, я просматриваю, есть ли какие-то еще вопросы, на которые я ответила в общем чате. Так, про запись Елена отвечает. Угу. Отлично. Есть несколько историй, с которых Наталья сделает свои игры или попробует. Угу. Есть идеи для своих историй. Отлично. Большое спасибо. Ну что же, вроде бы ответила на все вопросы. Нет. Вот интересный вопрос от Екатерины. Как быть? Если человек просто отказывается принимать свою роль или игру в целом. Большое спасибо за вопрос. Да, не упомянула. Очень много аспектов, которые нужно учесть, но, тем не менее, сведем их к определенным пунктам. Итак, я говорила о том, что игра – это всегда свободный выбор. И если мы начинаем навязывать роль, в сам факт участия, по сути, это превращается в задание, в скучное, обязательное, и перечеркивают саму идею игры. То есть получается, что этого делать нельзя. Что делать? Человек отказывается участвовать. Я предлагаю делать следующее. Нужно иметь какой-то другой вариант действий для этого человека, ну, в смысле заданий. Хорошо, ты отказываешься участвовать, вот другое задание. Ну, как преподаватель, у меня всегда есть в арсенале, когда идет он занятия, какой-то запас. Что я делаю, если есть люди, быстро закончившие раньше других какое-то общее задание? Что делать, если осталось 5 минут от занятия? Что делать, если кто-то, вот как в данном случае, отказывается принимать участие? У меня такого не было, честно говоря. Студенты обязательны, но когда мы имеем в виду дело с всем взрослыми людьми, возможно, такие ситуации и будут. К тому же вы спрашиваете, и я думаю, что с детьми тоже абсолютно не нередкая не ситуация это может быть. Нужно, первое, постараться вовлечь сразу же картинками, иллюстрациями, рассказом. То есть мы не будем говорить скучным голосом, а сегодня мы с вами поиграем в игру, которая происходит в Лондоне. А давайте это расскажем, как вот в технике стори -телинга. Вы знаете, сегодня мы перемещаемся в очень интересную локацию. Показали картинку, все узнали. То есть вот затравку делаем и вовлекаем через это, через картинки. Но если у человека полный отказ, мы с этим поделать ничего не можем. Предлагаем какую-то альтернативу, совершенно другую, не игровую либо другой вариант в рамках игры предлагаем роли, где не нужно актерствовать, потому что есть люди, их много, которые не, не считают, я не хочу быть актером, играть перед кем-то. Пусть это будут поддерживающие роли. Ну, не хочу говорить, там официант, ну. То есть, может быть, им тоже это не понравится, но это может быть секретарь, то есть человек, который делает э, работу важную, но при этом не стремится там завевать, завевать баллы, э, подсказать свое актерское мастерство, что на самом деле не обязательно. Возможно, какие-то поддерживающие роли. Э, если там была вторая часть вопроса, он уже убежал. Секунду. А, отказывается принимать свою роль... Да, по поводу выбора ролей можно давать выбор. То есть есть вот такой-то список ролей. Пожалуйста, как я говорю, своему четвертому курсу, а не взрослый, Решите дома сами или решите сейчас сами, кто кем будет. Вот такая-то информация. Иногда я роли все-таки назначаю плюс-минус. Иногда, признаюсь, я делаю видимость выбора роли, когда я знаю, что есть студенты, которые ну, не справятся с определенными ролями в силу языкового, низкого языкового уровня. Или я знаю, что, например, они не хотят актерствовать. Да, я таких знаю. И тогда я, например, беру веером ролевые карточки, что называется, не показывая, какие рубашкой вверх, но я их делю на две части. И, например, там 4, 5, 6 карточек для более сильных студентов, и я подхожу к более сильным студентам с этими карточками, говорю, вытягиваете себе роль. А другую часть, я подхожу к тем, кто, кому я считаю эти роли больше подойдут». Внешне все-таки создается впечатление их выбора. Ну, наверное, они что-то подозревают, может быть, нет. Но чаще мне это не приходится делать. Возможно, потому что нет такого глобального разрыва в уровне. Либо у всех уровень более-менее средний, либо у всех очень сильный уровень языка, и поэтому таких проблем не возникает. Так, хорошо. И я рада, что вам было полезно. Про поводу групп. У меня группы в плане языка английского не разноуровневые. Нет, к счастью. Поэтому у меня не возникает проблем, как слабых с сильными поженить в одной игре. Угу. Так, ну что же. Мне кажется, я ответила на все ваши вопросы. Пожалуйста, если у вас будут еще возникать, вы можете написать мне на почту. Угу. И секундочку, да, в разделе вопросов еще появились и предложения, в том числе, например, от Анны, предложить пустые карточки для тех, у кого хорошая фантазия и навыки импровизации, а почему бы и нет, если у вас не очень жесткий сценарий, при таком подходе, конечно, да, но они должны, как правда, понимать, какая у них роль, но если роли более-менее, например, участники там, поездки, участники экскурсии, да, Пускай они сами дальше импровизируют. Вот мы оказались здесь, и они, исходя из своих установок или той роли, которую они сами себе придумали, они будут действовать и говорить. Угу. На уроках музыки это подобные сценировки песни. Мне это так близко, я учитель музыки, пишет Елена. Угу, спасибо. Екатерина уточняет про культурные особенности, но, к сожалению, я уже не совсем помню, к какому вопросу это относится. Ну что же, много вижу отзывов о том, что будете применять на практике. Дети любят играть, но я считаю, что и взрослые тоже любят играть, если создать для них правильную игру, которая им не будет казаться, знаете так, детским садом. Но взрослые действительно тоже очень любят играть. Большое спасибо за комплименты ваши в том числе. Благодарю вас за участие. Надеюсь, до новых встреч. И э, буду надеяться, что мы с вами встретимся на большом курсе или пересечемся в онлайн-пространстве. Всего хорошего. До свидания.